Я думаю, каждый знает, что если хотеть то, чего нет, то этого не будет. Но почему-то людей это не останавливает. И достаточно часто в доказательство того, что это может быть, приводят примеры на других людях. О, я с вами полностью согласна. Мы видим множество людей, и при этом все мы, Каждый из нас живет по-своему. И некоторых людей мотивационные истории вводят в ступор. И как раз-таки, послушав мотивационные речи, человек понимает, что он – ничтожество. Некоторых мотивационные речи вдохновляют. Он понимает, что если один так смог, то и я второй тоже так смогу. Я не, не так редко говорю о том, часто в видео встречается, что... Одни, одна и та же ситуация дает нам два противоположных пути развития. И тогда следующий момент, если мы хотим того, чего нет, если мы мыслим лозунгами, и наша речь, даже пускай письменная, изобилует различного рода шаблонами, различного рода философскими высказаниями, приколами из интернета или еще что-то, да? А этого в нашей жизни нет. Либо мы не понимаем смысл сказанного, либо, что часто я встречаю, сказано, красиво – это одно, а моя жизнь – это другое. Тогда мне вот это зачем? Я живу только свою жизнь, и возможности у меня только в своей жизни. Если Вася встретил Катю в брачном агентстве, кто сказал, что... Петя встретит Нину там же. И кто сказал, что Васина счастье как-то к Пете относится. Да? да, это здорово, когда есть примеры в окружении. Я с вами полностью согласна в том плане, что если один человек смог, то второй сможет. Но не точно так же, а сможет по-своему. Может быть, результат даже почти одинаков То есть, ну, Вася женился, да, и Петя женился. Да? Результат вроде как бы одинаковый. Но каждый дошел до этого результата своим путем. И знаете, есть очень интересный исторический пример. Всем известный спортсмен Бубка, который впервые прыгнул с шестом на два метра. Считалось до этого, что пределы чеческой возможности не дают прыгнуть ему больше двух метров. И когда он это сделал, как из рога изобилия, посыпались каждый год новые чемпионы, которые прыгали два метра и выше. То есть а -а -а, прецедент был. Другие посмотрели на это и поняли, что это возможно. Но при этом они придумали свой способ, не его способ, потому что если я буду делать как Петя, как Вася, либо кто-либо еще, я, скорее всего, не получу результата ни Петиного, ни Васиного, ни своего. А не своего говорить о том, что у меня, кроме меня, никого нет. И тогда я могу взять за основу результат других людей, но прийти к этому результату я должен по-своему. И я должен понять, как я туда приду, как мне там, что мне это дает и так далее. То есть я должен появиться в своей жизни. Мне кажется, что все истины записаны в поговорках и пословицах. И самое удивительное, что эти поговорки и пословицы часто противоположные. Это заметили куча психологов. Как говорил Петухов, есть истина, Семь раз отмерь и только один раз отрежь, и кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так вот, в каждой ситуации есть так называемый контекст ситуации. Есть момент, когда нужно быть настороже, и тогда мы будем мерить. А есть момент, когда нужно делать шаг вперед, и тогда нужно рисковать. В моем понимании риск – это вообще продуманные шаги, но это отдельная история. Так вот, контекст, который принадлежит этой ситуации, задача увидеть моя. И я вижу не так мало людей, скорее всего, вы тоже их видите, которые путают контекст, которые, когда нужно померить, рискуют, и когда нужно рисковать, они меряют. Соответственно, как говорила одна моя коллега, все мы живем в одном городе, но живем по-разному. И если посмотреть на наши дороги, каждый из нас ездит на своей машине. И здесь примерно то же самое. Когда вы хотите то, чего нет в вашей жизни, вы ничего на самом деле хотите, вам это зачем? Неудивительно? что если вы хотите, этого нет в вашей жизни. Хотеть, стараться, пытаться и так далее. Это глаголы, не приводящие к результату. Есть один глагол, который дает результат – «делать».